проснулся мужик ночью с будуна на кладбище темно смотрит мужик сидит яму копает подходит он к нему и кричит «У -у -у могильщик ноль внимания мужик снова -угу могильщик как копал так и продолжает копать махнул на него Мужик рукой развернулся и пошел к воротам. Догоняет его сзади могильщик. Хрязь его по башке лопатой, А сам пальцем грозит. Ты по территории гуляй, А за ворота не выходи. Всем приветики! Спасибо вам огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Погода у нас 9 градусов. Дожди, дожди, дожди. Интересно, как у вас с погодкой. Пишите, не стесняйтесь. Также присылайте свои прикольные и классные анекдоты. Ссылочка есть в описании под видео. Всем пока-пока!